Один человек спросил у Сократа. «Знаешь, что мне о тебе сказал твой друг?» «Подожди», — остановил его Сократ. «Просей сначала то, что собираешься сказать через три сита». «Три сита?» «Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через сито правды».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 В том, что ты хочешь сказать, нет ни правды, ни доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить?